Всем привет! Цели это не самое главное. Начинается ступор. Мотивации нет, энергии не хватает, но ну я просто не тот человек. Мы пытаемся предсказать будущее. Что вы все делаете правильно. Любите себя. Всем привет! Меня зовут Алена Ивона. Сразу хочу сказать, что мое видео не отменяет постановку целей. Я по-прежнему считаю, что цели нужны и важны. Этим видео я хочу объяснить, может быть, кого-то успокоить и показать, что цели – это не самое главное. Все мы, наверное, уже знаем, что нужно ставить четкие, конкретные, измеримые цели для того, чтобы их достигать. И вот цели поставлены, и ты даже уже несколько недель подряд выполняешь все по намеченному плану, и в какой-то момент начинается ступор, мотивации нет, энергии не хватает, тебе ничего не хочется делать. Бывало такое? У меня постоянно. Я постоянно с этим борюсь. Я очень долго искала ответ на вопрос, почему же все-таки цели меня не мотивируют. Одно время я думала, что я неправильно ставлю цели. Другое время я думала, что возможно я просто не тот человек, который может достичь каких-то успехов в работе над собой. И в общем я очень долго искала ответ на этот вопрос и нашла его. Ответ простой. Самое главное это не цели, а система и работа над системой. Что же такое система и чем она отличается от цели? Все очень просто, цель это конечный результат, система это те действия, тот процесс, который мы выполняем каждый день. Приведу простой пример, к концу 2017 года я поставила себе цель к 31 декабря получить на канале 200 подписчиков. Сразу скажу, что цель не достигнута. Но, помимо того, что я поставила себе цель 200 подписчиков, я продумала для себя систему. То есть я должна была каждую неделю выкладывать видео, каждую неделю снимать видео и писать сценарий к следующему видео. И я сосредоточилась на системе, то есть выполняла то, что задумала. И именно сосредоточенность на процессе, на системе мотивировала меня, даже несмотря на то, что цель была не достигнута. Ведь все равно, несмотря на то, что цель не достигнута, я получила конечный результат. Чуть позже, но все-таки его получила. И есть три причины, почему стоит сосредоточиться на системе, а не на цели. Первая причина. Цели уменьшают ощущение счастья. Ставят цели перед собой. Мы создаем для себя лишний повод для стресса, то есть мы сами себе говорим, что я недостаточно хорош, но вот когда достигну определенной цели, я стану тем, кем хочу и стану счастливее. Как решение это сосредоточиться на процессе, а не на цели. Сосредоточьтесь на том, что вы будете делать каждый день, делайте это качественно, делайте это регулярно. Сосредоточьтесь именно на этом и этого будет достаточно. Вторая причина – это цель мешает долгосрочному процессу. Почти везде пишут, что цели будут нас мотивировать, но согласитесь, это далеко не так, у меня по крайней мере точно. Например, цель пробежать марафон в 40 километров. Многие ставят себе эту цель, достигают ее, ежедневно тренируясь и увеличивая нагрузки, но потом цель достигнута, многие расслабляются и лишь единицы продолжают тренироваться ради какой-то более высокой цели. Решение. Что же делать, чтобы такого не происходило? Конечно, в приведенном примере стоит поставить новую цель, достигать ее. Но лучше отпустить гонку за немедленными результатами и сосредоточиться на системе, то есть сделать так, чтобы спорт стал неотъемлемой частью вашей жизни. Опять же таки, сосредоточиться на том, чтобы выполнять каждый день определенную нагрузку, плавно ее увеличивать, чтобы занятия спортом приносили вам удовольствие, чтобы они стали полезной привычкой и не зависели от каких-то чисел, целей и так далее. Третья причина, почему же системы лучше, чем цели, это то, что цели предполагают, что мы умеем предсказывать будущее но это не так каждый раз ставит цели мы пытаемся предсказать будущее то есть мы пытаемся предсказать наше самочувствие через полгода пытаемся предсказать наше окружение вокруг нас наши обстоятельства но ведь мы никогда не знаем что нас ждет завтра и уж тем более мы не можем знать что же будет ждать нас через год какое же решение нам поможет Создавайте для себя системы обратной связи. Приведу простой пример. Мой самый любимый пример – это процесс похудения. Взвешивайтесь каждую неделю и записывайте результат. И если результат вас устраивает, то есть вес остается на месте или уменьшается, значит, вы все делаете правильно. И если же вес начинает увеличиваться, то значит вам стоит подкорректировать свои ежедневные, рутинные дела, питание и нагрузки. Такой же пример и с трекером привычек. Если вы выполняете привычку и результат вас устраивает, то значит все хорошо. Если более трех дней или энного количества дней вы не выполняете ту или иную привычку, значит пора над ней поработать и более осознанно приложить усилия для этой привычки. Такие системы с обратной связью позволяют нам более спокойно, и размеренно идти к тому результату, который мы хотим получить в далеком будущем. Просто создайте вокруг себя такие системы, которые будут вам показывать, верно ли вы движетесь в том направлении, которое вы для себя выбрали. Как я уже говорила, к таким системам могут относиться трекеры привычек, ежедневные, еженедельные повторяющиеся действия. Например, энное количество страниц, которые вы должны писать каждый день, чтобы книга была написана. Или записывание подходов в тренажерке, которую вы выполняете. Или, как у меня, ежемесячный отсчет от снятых видео, прочитанных книгах и так далее. Ну и напоследок, все вышеперечисленное не означает, что цели бесполезны. Они, безусловно, нужны. Они нужны для того, чтобы вы поняли, в каком направлении вы хотите двигаться. Например, цели, которые вы ставите себе на год, они показывают вам, на какие стороны вашей жизни вы хотите обратить внимание, над какими примерами над какими действиями вы хотите поработать. То есть цели, они э, направляют нас в краткосрочной перспективе. Ведь согласись, если у тебя не будет цели стать здоровее, то надо ли ты бросишь курить или начнешь заниматься спортом. Именно цель заставляет тебя что-то делать, но система позволяет тебе не сойти с намеченного пути. На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Любите себя и превратите процесс работы над собой в стиль жизни. Пока!